Российская пропаганда уже не скрывает, что захватить украинскую территорию Кремль жаждет уже не один десяток лет. Нападение России на Украину – это был вопрос времени. Но что касается полномасштабного вторжения и обещаний взять Киев за три дня, то этого могло и не произойти. Путин бы не решился на эту роковую ошибку, зная всего один очень важный факт. А пока не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, чтобы больше россиян увидели это и начали думать своей головой, а не зомбоящикам. А мы продолжим. Россия все время пугает мир своим сверхмощным оружием и сильной армией, сознательно преувеличивая эти факты. Только и самому Путину армейские командиры преподносят раздутую информацию. В такой коррумпированной стране, как Россия, хищение армейских денег занимает одно из первых мест всего списка. Иначе за какие шиши генералы покупают себе виллы в Европе и Америке, учат своих детей там же и вообще живут покруче бизнесменов. Техника в российской армии имеет ужасное обслуживание, надувные танки, ракетные комплексы и системы ПВ, все это в порядке вещей. Перед приездом проверки, Солдаты даже могут покрасить траву и асфальт. И в интернет, или Путину. Скажи пару слов. Это в интернет потом, Путину, на сайт И это самая малая часть событий, которые там происходят. Для чего? Для картинки и отчета. Финансовое обеспечение армии, деньги российских налогоплательщиков, разворовывают все. От начальника части и до генералов. Соответственно, они богатеют, армия становится все менее боеспособной, хотя наверх докладывают, что все идеально, всех порвем. Но не ожидали, может, что Путин решится нападать. Желание лизать Путину его дряхлую старую жопу, это старинная русская забава. А присущая россиянам трусость перед начальством привела к тому, что никто не осмелился сказать Путину, «Эй, товарищ Хэлаа, нига небеса! Все украдено! Не возьмем мы Украину своей армией, а позоримся на весь мир!» Путин уже и сам это все понял, поэтому летят генеральские головы одна за другой, но отступать уже некуда, не обосравшись перед всем миром. Но если бы он узнал об этом раньше, не решился бы нападать на Украину или как минимум отложил бы это событие до лучших времен которые в России не наступят никогда с такой властью. Диктаторский режим, пропитанный ложью и пропагандой, это то, где сейчас живут россияне и заслуживают этого. Победа за Украиной.